Ладно, до этого хотел кого-то Буду Будто в своей технике бить. Пизда. Хару! Ебать! Так это не Кузя ФАртовый! откинула. Туда! Пять! Я стою на ворота и проябываю эту игру! Всем спасибо за просмотр, я домой нахуй. Ты хули там снимаешь? Давай. Пил, блять. Я в твоей голове, помнишь? Ты же номер два. А, ты помнишь, почему ты номер... КАМИЛЬ! Страшно, блядь! По центру, ебаный в вор... рот! Я пытался. Ебучий Ё… ты балет, нахуй! Эль Примо. Блядь! А тоже Кузя всю шляпу забивает, я заметил. Это без Давай сюда сразу его. Сука, а у меня, блять, прыгает что-то гадает по мячу у Кузи просто. Реально, Камиль ебучий ты случайно. Да он выиграл все равно. Ебались волки в Японкино. ААА! Бери! Да ебаный в рот, вы ерод! Пиздец! Типа, блять, дает пиздай. У меня восемь кузнец, Я еще не пиздал, Я Вы еще можете не забить нахуй. Да Я просто так. Вообще баф! Не, нихуя! ба! ба! Ты Сейчас попью с ребят, не Два не набил! Копал считай Перегорел Ладно, У вас ничего не берет, нахуй! Мой сразу новый. а ЧИН Да, да, да, да, да, да, да, да, да! Понятно. Да! Я Так он таким был. Туда его, нахуй! Вообще, если я все все вот эта хуйня, щас, нормально. Да я вафаю, я просто ваху. Он у меня в углу берет нафиг. В углу, понимаешь? Я всё-то вот в центре ебануло. жу В правом углу было, нафиг. Вот тут было. Тебе сейчас центр центре ебашит то же самое. По центру там было реально. Какой по центру, бля, пересмотришь ролик. Я <с> просто так. Ля ты крыса На, да, да, так... нахуй! Да, Сосай! Лежай! Давай, да, я все забью, а я всё забью Если вот эта хуйня не вытащит Я вот так я ему ему нахуй Иди нахуй Ой. Добивай, добивай Вот так? Вот так да, нахуй да, да. играет Камелёшек Да не а ч ⁇ они говорят, что у меня банк, Да, домик, пицца, типа пицца, домик, пицца, домик, пицца, домик, пицца, домик, домик, домик, домик, Рассказано. куда его нахуй блять <свист> следующий раз <свист> а, ты уже все решил блять рыжий да? <свист> за 2000 рублей я их съем блять <свист> горечина в своих словах. Че, кто из вас будет первый половину хавать? Ты? Да. На, да, побольше откуси. Их все, давай. Так жуй нахуй. Аж не поможет. а Долбоебом, он даже не жжёт, нахуй. что там? Ты подарки взял? Нет. Выдемнуты. Чипсы, блять, остреено. Внучки. Хуета, вонючая вообще. Люди он, он без заболы ебаный. Что? Потому что ему семечки не попали Теперь дай ему откусить, потому что он без семечек да, откусил, на Половина, половина Ты же не половину схавал Ты заебал, хавай нормально Блин, ребят. Чё, умрёт? Ты едай на камеру! Я ел, ты это теперь! Да. Да, с не... семечками! Так там съебаешь! А. Нормально откуси нормально откуси. Нормально. это Я не мой кушал, я ещ. Да и давай, так, Ты половину все равно не откусил. <сос> Блять, заеба водички ты, гондон нахуй. <сос> дай ему воды заебал. <сос> Блять. Не, он туда с ребал нет. Острее, бодон, нет. <сос> <сос> <сос> ну ничто прям. ааа нахуй. Ну он откусил-то нормально. Чё, блядь? Вот мы ровно половину ау, его ау, половины ау. Нас сели. Хуля, ху ху. я хотел Я шой половину съел. нахуй. давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Кот матрос да? Не ну жод базар, ну -зир, у зиру нахуй. Ч, камель вкусно? А где а заебись? -то Бля, я сейчас на карьере пойду и весь карьер нахуй выпью. Ебать. Да, это жестко. и ебай печёт как на Мудакаскаре а лоха там. <свят> он у него слез нахуй <свят> глаза красные блять не знаю мне пиздец чёрт господи <свят> ну а я надо Кузю наказать жёт но он не сильно у меня блять губ, губы жёт нахуй они еще увеличится до размеров Луны. Я съел 75% нахуй. Жот у тебя там нахуй. Ааа. У тебя жот давай прощайся. На и говори. Или попрощайся. <салыв Liquor vom crystallized> Печет как во ртуну. <салыв> <салыв> Ешьте перец, это очень полезно, вкусно и неостро.